Добрый день, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне сердечно вас всех поприветствовать и поздравить с блестящими успехами, с блестящим результатом на девятых зимних паралимпийских играх. Достигнутый вами результат без преувеличения является сенсационным. Потому что совсем еще недавно, в 2002 году, наша сборная команда паралимпийцев заняла хотя и... Почетное, но все-таки только четвертое место. Но уже в Турине, опередив 38 сборных команд мира, вы уверенно стали лидерами и по количеству золотых медалей, и по общему количеству медалей. Собрав богатый урожай, 33 награды, из них 13 золотых. При этом наши спортсмены еще не во всех видах соревнований участвовали. Мы все искренне гордимся вами и вашими результатами. Паралимпийская сборная не только достойно отстояла честь России, но и своим трудом, талантом заложила очень хорошую победную традицию. Во всем мире паралимпийское движение завоевывает новых зрителей и новых болельщиков. Год от года растет число его участников, и не случайно паралимпиаду в Турине уже называют одним из наиболее значимых спортивных событий 2006 года. Упорные тренировки и новые методики были важными, но не единственными слагаемыми ваших побед. И сегодня я хочу поблагодарить и всех российских паралим паралимпийцев, и замечательный коллектив тренеров, специалистов. Они отдали спортсменам не только профессиональные знания и опыт, но и, без всякого сомнения, часть своей души. Ситуация с развитием адаптационного спорта и паралимпизма в России в последние годы меняется. Наши спортсмены регулярно участвуют в международных соревнованиях. Расширяется сеть спортивных сооружений, секций и клубов для людей с ограниченными возможностями. И на сегодняшний день их число составляет более тысячи. Однако еще очень многое нужно сделать и, конечно, очень многому нужно научиться. Государство намерено и впредь поддерживать развитие специальных спортивных программ и инфраструктуры в том числе детских и юношеских центров, обеспечивать спортсменов современным инвентарем, И мы очень рассчитываем, и я очень рассчитываю, уважаемые друзья, что именно ваш опыт, ваш авторитет, ваши рекомендации будут содействовать проведению именно этой работы. И в заключение еще раз хочу поблагодарить всех членов нашей паралимпийской сборной. Ваши победы это не только спортивные достижения и очень в то же время значимое событие для каждого из участников соревнований. Через барьеры таков был девиз девятых Паралимпийских игр. И ваш триумф действительно показал огромную внутреннюю силу человека, способность его преодолевать преграды, обстоятельства. Я Искренне от всего сердца хочу пожелать вам новых успехов и новых побед. Вы знаете, что э, я встречаюсь здесь э, с олимпийской, не с паралимпийской, а с олимпийской сборной. Проинформировал спортсменов о том, что мы вместе с представителями бизнеса приняли решение, кроме э, заявленной ранее олимпийской премии, официальной, еще и наградить всех участников э, автомобилями высокого класса. Где-то это... В среднем получается 65 тысяч долларов. Я хочу сказать, что есть возможность, мы обязательно эту сумму тоже дополнительно выделим и для паралимпийцев. А Вы сами решите, как с ней поступить. Я знаю, что многие хотели бы направить это на приобретение жилья. И, кроме всего прочего, конечно, тренер тренерскому составу, так же, как и основной сборный, тренер в основной сборной, Плюс к тому, что государство обещало, еще будет небольшая премия, где-то в размере 25 тысяч долларов. Я вас еще раз сердечно поздравляю и хочу вам пожелать всего самого доброго. Спасибо большое.